На связи Олег Черноротов В сегодняшнем видео я вам постараюсь рассказать Максимально коротко и доступно О маркетинг-плане Компании, которая только недавно стартовала И проходит альфа-тест Это Easy бизи Company. Маркетинг-план ее настолько Ну такой вот он Да-да, настолько жирный маркетинг-план, ну не верите? ну давайте вместе смотреть и разбираться. Друзья, сегодня я вам расскажу максимально коротко и понятно маркетинг-план компании Изи Этот бренд зарекомендовал себя очень достойно. Это видно по экспансии компании. За два дня после предстарта нас поддержало очень много интернациональных топ-лидеров из более чем 44 стран мира. Какое намечается движение с 1 декабря после официального старта – это нечто. Кроме доступа к Академии современного бизнеса и крутым цифровым продуктам, я знаю, о чем я говорю, каждый желающий может начать бизнес с инструментами компании минимальной инвестиции от 12 долларов. В компании разработан уникальный маркетинг-план, состоящий из линейного unilevel маркетинга. Матричного маркетинга, трехуровневые переходящие и матрицы матрицей 2,4,8 человек шахматным заполнением. Дельта маркетинг, объединенная матрица 2,4,8 и линейка с процентными выплатами на трех уровнях по 15-65% соответственно. И бинарный маркетинг, неограниченный в глубину, с распределением перелива, слабую ногу, с привязкой процента к ID. Сразу обращаю ваше внимание, что маркетинг сделан таким образом, чтобы люди получили максимальное вознаграждение за свой труд. Здесь 100% денег идет в партнерскую сеть. Не верите? Не верьте. Возникает вопрос, а как зарабатывает компания? А все очень просто. Верхние тех аккаунты принадлежат компании, и поверьте, там денег будет больше, чем достаточно. Итак, линейный маркетинг, состоящий из пяти уровней в глубину. Количество человек в линии не ограничено. А на каждом уровне фиксированная плата за инвайт приглашение. Рассмотрим идеальнейший пример, где я Олег Черноротов пригласил пять человек в первую линию и получил доход 20 долларов, так как фиксированная плата на этом уровне 4 доллара. Эти пять человек тоже пригласили 5 человек, и я получил уже 200 долларов, так как фиксированная плата 8 долларов. Эти, эти люди уже пригласили тоже по 5 человек, и я получил 2000 долларов. Так как фиксированная плата на этом уровне 16 долларов. Люди с третьего уровня также пригласили по 5 человек. И я уже получил 20 тысяч долларов. Так как фиксированная плата на четвертом уровне 32 доллара. И все эти люди четвертого уровня тоже пригласили по 5 человек. И наконец я получил 200 тысяч долларов. Так как на пятом уровне фиксированная плата 64 доллара. Мы разберем дальше почему это так. Итак, общий доход составил 222 220 долларов, это чуть больше 12 миллионов рублей. Если вы даже построите такую команду за 3 года, то 12 миллионов – очень хорошие деньги, поверьте мне. Но ведь в первую линию вы можете пригласить и 10, и 20, и 100 человек. Сейчас, друзья, услышите меня, самое время дать информацию вашим партнерам, которым интересен вход на предстарте, кто осознает, какие выгоды сможет приобрести. Массовые регистрации начнутся с 1 декабря. Далее рассмотрим матричный маркетинг, который неразрывно связан с линейным. При открытии новой матрицы автоматом открывается новый уровень линейного маркетинга. Предусмотрены 4 матрицы, площадки M1, M2, M3, M4. У каждой матрицы есть только 3 уровня, и она ограничена количеством людей. 2 на первой линии, 4 на второй, 8 на третьей линии, то есть 14 человек. Я пригласил двоих человек на первый уровень и, видите, не получил ничего. Мы вместе пригласили еще четверых. Я тоже ничего не получил. И общими усилиями команды пригласили еще восемь. И вот тут я начинаю получать. Доход матрицы появляется, как только у вас заходит партнер на третью линию. И важно, смотрите. Даже если у вас первая и вторая линии заполнены не полностью, вы получаете выплату. Смотрите. Я стою, вверху меня Леонель Месси, он ничего не получает. Вверху девчонка тоже ничего не получает. Вот Арни получает уже с меня выплату. И также я получаю, внизу не, не получаю, не получаю, с Неймара получаю. А Неймар получает уже с дядьки, нашего общего друга. Вот. После заполнения первой матрицы М1... Ваш доход составит 64 доллара, видите, 8 человек на 8 долларов 64 доллара. Система автоматом заработанных 64 долларов заберет 8 долларов на открытие второго уровня линейки, 16 на апгрейд на матрицу М2 и 12 на реинвест матрицы М1.1. Чистый доход после закрытия матрицы М1 составит 28 долларов. Дальнейшая чистая прибыль с матрицы М1.1, М1.2 и так далее будет составлять 64 минус 12 на реинвест 52 доллара. Как только ваша матрица полностью заполнена, вы автоматом переходите на открывшуюся матрицу М1.1, совершая реинвест. Ваши партнеры из матрицы М1 также плавно начинают переходить в М1.1. Для моего нежестоящего партнера существует своя матрица, где люди моей второй линии являются его первой линией, а мой, моей третьей – его второй линии. После приглашения им совместно со мной и моими партнерами еще восемь человек, он переходит под меня в М1.1. Таким образом открываются матрицы М1.2, М1.3 и так далее. Итак, на всех четырех площадках. Последующее открытие матриц М2, М3, М4 происходит аналогичным образом. Итак, мы подошли к закрытии матрицы 4. Доход у нас от нее составил 512 долларов, из которого 96 долларов уходит, внизу видите, на, на реинвест матрицы 4.1. Дальше 60 долларов у нас уходит на бинарный маркетинг. 64 доллара на открытие пятого уровня линейного маркетинга. И 60 долларов на открытие уже дельты. И переходим мы к маркетингу дельта. Предусмотрены 4 дельты. Площадки D1, D2, D3 и D4, чистая прибыль D1 составляет 120 долларов. Апгрейд на D2 60 долларов. И реинвест на d 198 чистая прибыль с d1.1, d12 и так далее 258 долларов. У каждой дельты, как и у матрицы, есть только 3 уровня. И она также ограничена количеством людей: 2 на первой линии, 4 на второй, 8 на третьей. То есть тоже 14 человек. Но тут очень существенная разница. Как только человек, вот допустим, Лионель, становится, на мою первую линию я сразу получаю 15%, то есть 9 долларов от него. На MR-стал я также 9 долларов получаю. Со второго уровня я уже получаю 20%, с каждого человека по 12 долларов. И с третьего уровня уже я получаю по 39 долларов, по 65%. Итак, мы подходим... К бинару. В бинаре есть две команды, левая и правая. Вход в бинарный маркетинг 60 долларов для всех. Поэтому, когда под вас слева и справа встали партнеры и создали вам товарооборот на 60 долларов, то происходит щелчок. И если вы попали в бинар под порядковым номером ID, вверху справа видите, от 1024 до 2047, у вас будет 20% дохода от товара оборота. того 12 долларов, 70 которых уходит на вывод 8,4 доллара и 30%, 3,6 долларов, на апгрейд бинара 120 долларов. Также партнеры пригласили еще партнеров, видите, произошел щелчок и вы также получаете то же самое, как я уже ранее сказал. По бинарному маркетингу также предусмотрены апгрейды. Как только набирают сумму 120, 240, 480 долларов, у вас открываются новые площадки B2, B3, B4. Чтобы бинар не соскамился, по математическому алгоритму идет постоянное понижение процентов в зависимости от номера ID. Поэтому имеет смысл заскочить с самое начало и воспользоваться всеми плюшками маркетинга. Ведь с 1 декабря скорость регистрации будет фантастическая. Очень важно. то в бинар не попадают партнеры, купившие пакет за 12 долларов. Так как смотрим, за 12 долларов пакет открывает нам первую матрицу и первый уровень линейного маркетинга. За 180 долларов также не попадают, так как 180 долларов, видите, открывает еще 3 матрицы и еще 3 уровня линейного маркетинга. В бинар попадают партнеры, купившие пакет за 364 доллара. Видите, открывают дельту первую, пятый уровень линейки и бинар. А также партнеры за 500 долларов смотрим да тоже открывается дополнительно Delta 2 поэтому вот здесь важное замечание я хотел бы сказать те партнеры которые покупают пакет на 12 долларов или на 180 долларов и, под, и вы приглашаете человека который купил пакет на 364 доллара или 500 и попал сразу в бинар он от вас улетел а представьте если этот человек пригласил какого-нибудь сильного или двух сильных лидеров и построил команду в 1000 а то и больше человек Представляете, сколько денег улетело от вас. Поэтому лично мое мнение, это оптимальный вариант купить пакет за 364 доллара и попасть сразу на все площадки. Это самый оптимальный вариант. Но если у вас нет денег, то компании предусмотрено, как только у вас появились деньги, вы сразу можете доплатить и сразу купить себе пакет на 364 доллара. Что с 12 долларового пакета, что со 180 долларового пакета. Итак, друзья, давайте подытожим, что мы можем заработать. С матрицы М1 мы можем заработать 28 долларов, М11 52, М12 также 52 и так далее. Со второй матрицы уже 56 долларов, с М21 104, с матрицы третьей 112 долларов, с матрицы 31 208, с матрицы четвертой 232 доллара, с матрицы 41 42, 43 и так далее по 416 долларов. Дельта дает уже более лучший доход. Дельта 1 нам принесла 198 долларов. Дельта 1.1 258. 1.2 также будет 258. Дельта 2 уже 396 долларов. Дельта 2.1 516 долларов. Дельта 3 уже 792 доллара. Дельта 3.1 1032 доллара. Ну и Дельта 4 почти 1600 долларов, а Дельта 4.1 2064 доллара. Матрицы дельты заполняются под вами автоматически за счет реинвеста в ваших партнеров по команде. Эти циклы повторяются многократно. Вы получаете доход с каждой матрицы дельто на автомате неограниченное количество раз, не считая линейки и бинара. Друзья, если вы не смогли понять маркетинг с первого раза, просто посмотрите видео завтра еще раз и все усвоится. Не сомневайтесь. Если понравилось мое видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Черноротов. Всем пока-пока!